И, кстати, для кого-то, возможно, теперь, что стихотворимое писало ему после Одессы. Время сменить маршрут. Если пусто в душе, значит время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво, без чернил. Если любят тебя, обязательно подожду. Если счастье придет, значит ты его заслужил.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 Ведь если любят тебя, обязательно подожди. Если счастье придет, значит ты его заслужил. Вот так я слышу, Я, знаю самую светлеющую песню.